Одно из самых популярных мест в Европе, конечно же, озеро Кома. Именно здесь просто мечтают многие возлюбленные соединить свои сердца, а у наших молодоженов это случилось. Дорогие Данил и София, сегодня самое прекрасное, самое незабываемое событие вашей жизни. Сегодня день вашей свадьбы! Городок Манделио. Это словно старая, добрая, красивая Франция. Сегодня здесь мы проводим мероприятие для одного очень хорошего человека.